Друзья, если вы любитель футбола и вы не знаете, как можно на этом заработать Есть отличный сервис, который вам поможет с этим разобраться Если вам интересно, досмотрите видео до конца Добро пожаловать на канал Apple AppleExpert с вами Владимир Это такой за сервис Clever Peaks. Это профессиональная платформа, которая ежедневно предоставляет 1-3 бесплатных экспертных решения для ставок на футбол. Вы можете исследовать плану ставок на футбольные матчи, рекомендованные эксперту Clever Peaks, наслаждаться футбольными играми и зарабатывать деньги. Кроме того, и и моделирование Clever Peaks точно персонализирует игру, поэтому станет полезным инструментом для управления инвестициями и финансами. Что CleverPix пикс может предоставить эксперты клевер пикс и и прошли через большую закалку они очень профессиональные и тратят много времени на исследования, чтобы убедиться что их процент попаданий может быть стабильным на уровне 70 80 процентов долгосрочной перспективе и даже достигать более 90 процентов краткосрочной перспективе вам предоставят качественные послепродажные услуги если они вам понадобятся в то же время клевер пикс может помочь пользователям получать прибыль и они не внимание показателями прибыли и убытков пользователей когда уровень прибыли не соответствует ожиданиям пользователя они предоставят пользователям специальные услуги которые помогут им заработать деньги и наслаждаться футболом как пользоваться кливер пикс кливер пикс в основном предоставляет пользователям решения для прогнозирования футбольных матчей могут проверять заинтересованные команды и игры на странице прогнозов на футбол вы можете обратить внимание на экспертную работу кливер пикс и вы можете выбрать своих профессионалов эксперты могут предоставить вам профессиональное решение для каждого матча вы можете приобрести план прогнозирования матча на этом сайте чем дольше ваши заказы тем стабильнее будет ваш доход также напоминает платформа обновит прогнозы план футбольного матча как минимум за час до начала игры возможно сосредоточиться на долгосрочном внимании к тенденции экспертов и долгосрочных план покупок чтобы ваша прибыль неуклонно росла в общем клевер пикс несет ответственность за пользователя. Итак, вот наш главный сайт. Давайте мы пройдем для начала регистрацию. И получить 20 бесплатных долларов, которые можете использовать уже на какой из матчев. Все. Здесь вы можете увидеть те пакеты, которые предлагают по процентным соотношениям вероятность успеха вашего выбора. Здесь слева в окошко вы видите то, что есть какие-то матчи и за час до матча вы можете абсолютно все сделать. Здесь справа вы уже видите рекомендованных ребят, которые профессионалы своего дела и вы можете сделать сделку, заключить с ними договор и вместе работать. Следующее окно нам говорит в это те игры, которые будут вас ждать. То есть те моменты, с которыми вы можете ознакомиться. Прогнозы. Ну а здесь вам могут ребята подсказать грядущие игры. И уже есть некие прогнозы с теми тремя бесплатными вариантами, которые вы можете уже в принципе сделать, как только пройдете регистрацию. Все. Следующее окно. Вы здесь точно так же можете определиться с пакетами. Те же самые долгосрочные, короткосрочные. И также здесь у нас есть ребята. У них есть свой рейтинг, где уже... Вероятность попадания их решений за себя говорит по процентному соотношению и по количеству сделок и выбранных вариантов. То есть, абсолютно вся информация будет доступна с вами. Точно так же внизу есть обратная связь, если вам это будет нужно. Поэтому, ребята, чекайте, все ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. И все, друзья, как сами понимаете, это действительно профессиональные ребята, которые занимаются этим уже не первый год сформируют вам команду, которая будет вам подходить под ваш тарифный план, так скажем, будет короткосрочно, либо долгосрочно, выбирайте своего профессионала, с ним сотрудничайте, он получает свой процент, а вы, естественно, преувеличите свой заработок, при том, что вы смотрите свои любимые игры, наслаждаясь тем, что вы можете приумножить свой доход. Чекайте все ссылки в описании и закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.